Об этом люди уже задумались с тех пор, когда они жили в пещерах, и им уже стало некомфортно, и они начали искать новые способы реализации себя, чтобы улучшить свой образ жизни. И тот перечень характеристик, удач, успеха и неудач, которые я вам сейчас приведу, возможно, вам откроет ответы на этот вопрос. Итак, хорошо. Первое. Наверное, один из самых главных факторов – это то, что у каждого успешного человека есть цель. Он планирует свою жизнь и четко знает, к чему стремиться. И он все свои силы все свои силы отводит на то, чтобы реализовать себя и осуществление своих целей. Но в то время как неудачники, неудачники не имеют четкой цели, я сказал, что они есть якобы, но у них нет четкой цели к чему идти, к чему стремиться. И они блуждают по жизни как мореплаватель, э без компаса и без карты. То есть нету путеводной звезды. Далее второе успешный человек это как успешный продавец, который вовлекает в свою жизнь клиентов, благодаря которому он строит с ними отношения, и благодаря им он достигает новых целей, новых своих вершин. И, но в то время как неудачник, он не умеет строить отношения, он по, по его характеру и по его отношению к жизни сразу видно, как он негативно относится к своему окружению. И это людей настораживает, из-за этого у него не слаживается, не складывается такой круг окружение которое помог бы ему двигаться дальше. Далее, успешный человек всегда открыт, открыт и общителен. Он всегда старается быть доброжелательным и вести разговор в положительном ключе и э, весь негатив он отводит на нет и даже избегает тех моментов которые мо может при принести ущерб либо к возбуждению какого-то такого спора который приведет к ни к чему в то время когда неудачник неудачник он не умеет строить отношения и всегда ищет выгоду в любой ситуации к самому себе. Он дружелюбен только с тем человеком, от которого ждет выгоду, но не более, не менее того. Далее... Если возникает какая-то проблема, успешный человек, прежде чем высказать свое мнение, он досконально изучает эту проблему, изучает всю информацию, а потом на фоне этого, на фактах излаживает свое мнение, и то только тогда, когда его попросят об этом. Неудачник, неудачник чаще всего начинает спорить о том, даже чего не знает. Он даже не дошел до того, чтобы изучить доскональную информацию, и все равно будет продолжать стоять на своем. Успешный человек, успешный человек всегда живет, рассчитывая четко время. Свои доходы, расходы, он всегда живет по средствам. В то время когда неудачник, неудачник тратит свое время, прожигает свое время и живет не по средствам, и зачастую даже э, тратит больше, чем зарабатывает. Э, успешный человек, успешный человек всегда, э, кроме своего бизнеса, либо своей профессии и в той сфере, в которой он развивается пытается узнать о чем-то больше, развиваться в каких-то сферах больше и знать, что изменяется во всем мире. Но неудачник, неудачник, он часто не смотрит по сторонам, он не открыт к возможностям, всегда закрыт и думает, что он все знает в то время когда успешный человек успешный человек знает что для того чтобы преуспеть в жизни он должен дать много ценности есть такой закон отдавай он должен отдать ценности и строить отношения вовлекать людей в свою жизнь давай много им ценного в то время когда неудачник он старается всегда жить за счет других, э, за счет э, обстоятельств, и если ему этого вдруг не, не получается жить за счет кого-то, он начинает винить окружающих э, в их э, э, скупости, то, что все жадные, а он вот один такой правильный. Успешные люди знают о законах и о правилах жизни, о правилах Вселенной, Создателя, и они всегда благодарят о том, что им Вселенная и Создатель посылает жизнь. Они знают, что нужно делать больше, чем от них ожидают, и тогда они получат больше, чем они заслуживают. В то время, когда неудачник вообще не верит ни во что, только то, что его под носом и на старом прожитом опыте, и чаще всего плохом опыте. Так что, дорогие друзья, видите, факторов и вот этих... Характеристик очень много, которые отличают успешного человека от неудачника, и я вам скажу, что вы всегда получите то, что запускаете во Вселенную, отдавайте больше ценности, вовлекайте в свою жизнь э, намного больше людей, которые помогут вместе с вами достигать каких-то новых вершин, то есть вот таких вот приверженных вашей идее, которые у вас общие ценности и цели. Идите вместе с ним шаг за шагом, дружите, вовлекайте, стремитесь к большему, и тогда успех не заставит вас ждать. Я верю, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, и неважно, где вы его смотрите, делитесь с друзьями, рассказать друзьям, чтобы намного больше в вашем окружении людей стало успешными. С вами был Виктор Бандалет, и до встречи в следующих видео. Пока-пока.